Вот, два раза, ну, конечно, материал покажет. материал показывает, показывает что более-менее нормально. И можно подрегулировать еще высоту ему, точнее углубление. Такое вот углубление. Ну, и можно, наверное, даже еще не 4 ему задать, а, допустим, 2. И переместить, чтобы совместить рисунок. верхней с Назад. Вот так. И сзади тоже более-менее нормально смотрится. Так, Давайте глянем, что у нас происходит в 2D. Нажимаем F и смотрим на разбилотку. 2D. Почему у нас такое происходит? Происходит потому, что Посредине ее шов этого элемента, и из-за этого оно перенакладывается в UV. если в Юве оставить я не находится 4. Семь десять три лучше. Трипланар лучше выглядит. Я ставлю три так еще можно что тут можно еще выключить сначала вот эту вот еще вид кстати его тоже можно использовать при текстуринге, очень хорошая вещь так и так как у нас это отдельный слой здесь можно добавить даже цвет и закрасить эти наши чудесный рисунок цветом любым причем так ну допустим ближе к черному что-то вот типа она там просвечивается она да, такой тоже прикольный сам цвет этот синий такой фиолетовый да, там и синий какой-то Добавить roughness, можно, чтобы он блестел. Какой вот эффект получается у нас карбона? Так, есть у нас очки, есть у нас карбон. Этот карбон можно применить даже сюда, на эти уши. Возможно, я сюда применю просто цвет. Желтый, опять же, таки. Можно белый применить. Как это сделать? Допустим, чтобы все не перекрашивать. Переходим вот в этот слой Color Selection и выбираем Color. И все, валя. Все готово. Или же можно скопировать все просто закрасить другим цветом. То есть ну, несколько вариантов развития событий. Что я здесь хотел? Я здесь хотел сделать на этих ушах, добавить сюда Normal Map, какую-то из альф, типа каких-то полосок или что-то вроде того. И давайте же это сделаем. Ну, может быть, давайте карбоновое его сделаем. Будет это нормально смотреться или нет? Албоновые такие наушники получились. Так кадровые, Катр... Катр... наушники, на не три наушники. Сохраняемся, меняем здесь цвет, этот убираем, минус, сюда плюс, так, я сделал отдельный слой для того, чтобы здесь немножко по-другому все сделать. Так, так как я хочу добавить сюда какие-то там, помимо карбоновых, чего-то сверху еще, сейчас мы это будем мудрить. Так, добавляем слой а, заливки, а, маску и допустим paint, слой paint, краска нам не нужна. Нам нужна просто высота. Хотя может и краска понадобится. Так, переходим в Paint и здесь выбираем какую-нибудь полосу или несколько полос, или квадратики там я вижу какие-то. В общем, какой-то элемент нужно выбрать. И перетаскиваем его в Stencil. меняем здесь альфу и так почему то альфа не, не понял не поменялась а все правильно Господи. Так, и вот можно таким вот образом поверх того, что у нас там получилось, сделать еще такой вот элемент. Он э, как в виде краски получился, так и в виде высо выс карты высот. Ну, Normal Map. Normal H, видите, он там его видно мне вот не нравится, что это все как бы на карбоне я хотел, чтобы это было отдельно и возможно даже металлического цвета какого-то что мы для этого делаем в Base Color добавим сейчас материал материал металла какой я там использовал, уже не помню какой-то я использовал этот номер без Бескор. ну давайте вот темнее сделаем такой да еще нужно включить ему металл 1 Да, вот металлический блеск есть. Так, надо каким-то образом убрать а, вот там это образовавшееся это самое вроде этот материал сверху лежит, но он а, все равно там все равно там мешается Все равно его видно. Как же убрать это вот, что там получилось, оно, карбон, я хочу, чтобы его не было. Мы переходим в нижний слой карбона. Сейчас пока я затручу это. Цвет. Перешли в нижний слой карбона и э, на маску, да, на правой кнопкой мыши добавляем слой paint. У опять-таки черная и белая шкала. И выбираем, мы там выбрали черную. И эта черная вещь, видите, что делает? Она стирает. Стирает нам этот Normal Map. Можно попробовать автоматизировать это все дело и добавить сюда. Опять же таки зайдем в альфы. Найдем эту альфу, которая там была. Вот она. Размер остался такой же, какой и был. Совмещаем здесь. Выставляем ровно. Включаем симметрию, чтобы сразу с двух сторон все это поправить. и нужно совместить вот так и по этой маске даже если мы вылезем за пределы мы сотрём normal map, которая там присутствовала, которая нежелательно. Ну, таким вот образом можно выйти из положения стерли здесь уберем чтобы не мешало включаем цвет. пожалуйста э -э, внутри карбон сейчас проверим с той стороны с той стороны у нас какая-то шляпа произошла потому что я, когда красил я не не с двух сторон прокрасил но ничего страшного не там удалил так удаляем верхнем слое Ctrl-Z сейчас нажмем чтобы все вернуть как было да удаляем этот paint добавляем снова верхний слой paint от paint вот добавляемся на вот это вот дело Проверяем включена. У нас симметрия. Симметрия включена. И рисуем вновь нашу normal map. Можно сделать выпуклой, можно сделать наоборот. Не вижу, чтобы она рисовала. Ни, ни цвет не рисует, ни, ничего не рисует. Не знаю почему. Удалим Paint вновь, добавим еще раз. А, видите, где-то включена вот эта вот стенсель. Убрать надо. Так, добавляем paint. Добавляем. Стенсель. Маска осталась теперь. И теперь не хочет рисовать. Так, в общем, я удалил верхний слой. Сейчас попробую еще раз. Или это глюк программы, что он не хочет просто там. Так, от Paint. Угу. Это был глюк программы. То есть я удалил верхний слой и все, заработало. Вновь. Так, переходим. Цвета, высоты. Roughness. Металлический не буду делать. Делать буду просто краску дать все. выравниваем так, что тут? Выравниваем положение нашей модели и делаем такое вот колечко с двух сторон получилось нормально Так, можно еще в центре что-нибудь, там какой-то болт там вкрутить, что типа он там закручен, это все, не просто так. Перейдем сюда, в нижний слой, теперь надо совмещать тут все это дело. Полностью высоту, по-моему, стирает. Ну, так. так, здесь стираем, здесь не стираем. Здесь рыбу заворачиваем. Так, еще в центр добавим какую-нибудь штучку. Э, Какой-нибудь другой. Вот давайте может вот такую вот добавим. Также э, это альфа регулируется. Толщина здесь у нее есть. И различные другие элементы. Количество этих сегментов. Вот можно 4. Оставить. Оставить 4, допустим. Что-то вот такое сделать. Потом можно слегка увеличить. Так. Перейдем в другую. Слой нажмем x и удалим кабан вот так и удалим вообще этот стенсил э -э, из нижнего слоя с ним там остался тоже он там не остался вот такая мишень получилась у нас надеюсь двух сторон на да, двух сторон такой у нас получился бегун. Голова стремительная. И теперь я еще хочу в заключении. А здесь вот эти полосы тоже сделать, как на как на гоночной машине. Да? Добавим. Добавим рисунок туда. Ну, допустим, здесь. Эт, это, этим цветом. Сейчас проверим, что там. Будет рисовать или нет. Будет. Так, настроить нужно кисть. Потому как она плохо работает. О, можно квадратную взять. Квадратную альфа взять. Видите, она так неравномерно ее там колбасит. Это все настроится этими джитерами. Angle Jitter убираем. Flow Jitter убираем. Size Jitter. Позже. Вот уже она более ровно рисует Angle Spicing Так, Angle Spicing Вручную настроим Size Stroke Spicing Тоже в ноль, чтобы было Мягкая линия. Ну и все. Кисть настроена. Включаем симметрию. Смотрим, там работает она вообще. Работает. Зажимаем кадр и левую кнопку мыши. И для увеличения уменьшения. Я думаю, все-таки надо, может быть, круглую взять. Альфу. Вот такими коротенькими перебежками с поворотом кистей, зажатием Shift а, можно нарисовать линию. Если действовать аккуратно, то она и получится аккуратненькая. Допустим, сюда поворот. получилась э, ровная такая линия зажимаем shift вот здесь допустим кликнули потом переводим более в дальнее расстояние зажимаем shift получается ну, такая ровная линия и автоматически прокрашивают. то есть ручную не нужно вести нам главное вот, поворачивать кисть вовремя и вот, таким образом зарисовать могу. отлично и здесь внизу также можно закрасить все это дело. Кликаем, потом поворотки, естественно, нужно, Shift, и он рисует. Таким образом нужно прорисовать нашу модель. кисть кликаем shift и прорисовываем так что же неплохо выглядит неплохо неплохо сохраняем и... и еще наверху не хватает дизайнерского решения вот эти вот штуки где здесь почему-то а, получилась у меня такая вот нехорошая вещь тоже мы закрасим. А. Можно по всему периметру это сделать. таким вот образом если допустим закрасили там да, а, нежелательно что-то там то опять же таки переходим в эту кисть Альфа можно такую оставить. Нажимаем на X и выбираем краску эту, чтобы оголить там, металл и еще что-то. Но здесь нужно убрать а, этот самый симметрию. И кисточкой этой или Brush, brush, Где там brush. Вот, brush. Выбираем кисточку. Dirt 2 мне нравится. Вот эта вот кисть. И с помощью нее можно сделать такие вот. Удалить, в общем, краску от цена. Типа там шлем валялся и везде был подрепанный. Желтый закрасим. Но можно не закрашивать. Типа несколько слоев краски у нас тут присутствует. Вот так вот. Поздирать краску также. Можно вручную, а можно, а можно взять, допустим, а, тот же стенсил взять какой-нибудь. Гранджи. Или же процедурные карты, процедурные, что-то вроде этого. Увеличить можно и полуавтоматически все это вот так вот, поздирать краску. Она будет неоднородно так сдираться здесь вот надо добавить такое вот будет подертая краска можно и так, таким способом тоже не вручную а в полуавтомате свет сделать ну что же такой шлем получился его конечно дорабатывать еще еще нужно а здесь, допустим, подертости тоже добавить. Ну, все это делается примерно таким же вот способом. И а, потратил я на это время 2 часа с половиной, чтобы закрасить голову а, там робота. Все эти, конечно, материалы можно использовать на всю модель. То есть элементы краски, они всегда, машину если красят, ее не красят, да, там супер какие-то разные цвета. Ее красят в один, максимум два цвета. То же самое и на этих моделях. То есть здесь сделали краску, которая там вам ну, нужна, подходит. То же самое добавляйте на те элементы, где эта краска присутствует. И... Примерно такие же, так как модели-то э, в одном теле находятся, то и повреждения все примерно одинаковые. Если, конечно, там что-то новое, то все зависит, в общем, короче говоря, от модели. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки. А то что-то их мало. Совсем мало. Уже подумал, я может нафиг закраситься с канала. надо. Ладно, не плачь, студент. О, кстати, еще можно добавить здесь прям просится элемент такой, да? Прямо просится. Покрасить также с помощью вот этой альфы. В другую сторону. Опять надо настраивать. Но это быстро. Джиттер, джиттер. Сайз джиттер. Эндл spice. Что тут еще? Ну и Все. Прямо просится две линии сюда. Включаем симметрию. Engel надо 0. Так. Может не 0, может чуть-чуть его сюда наклонить. плакс, Так он сделал, И сюда. Вот так. А здесь. Можно даже уже сделать линию. Таким вот образом. И параллельно. Ну вот так. Что-то вроде. Да. Ну что же. На этом видео я заканчиваю. Ставьте лайки. Не забывайте. Подписывайтесь на канал. Всем пока.